всем привет ребята сегодня я покажу как установить кулер башню на соке 2011 2011 в 3 делается это с помощью вот такого переходного кольца и четырех болтов которые идут в комплекте для начала нужно э, помазать процессор термопаста. я буду использовать вот такую вот термопасту gd 900 китайскую она очень хорошо охлаждает Итак, друзья вот мы нанесли термопасту на наш с вами процессор далее мы устанавливаем вот это переходное кольцо четырьмя винтами Теперь берем наш кулер, смотрим, с какой стороны у нас подключается сам кулер. Есть и вот этими вот усиками. одним а теперь вторым вставляем и защелкиваем теперь подключаем в разъем на материнское платье наш кулер готово можно устанавливать компьютер наш кулер установлен и он будет функционировать всем спасибо за просмотр друзья если этот ролик был вам полезен пожалуйста оцените его лайком всем удачи и всем до новых встреч